Всем привет! В сегодняшнем видео мы произведем обмен. Купим биткоины с карты РНКБ. Выбираем РНКБ, биткоин, вставляем биткоин-кошелек, куда мы получим наши средства, адрес электронной почты и нажимаем кнопку «Далее». Вот мы переходим к заявке. Для использования данного направления обмена требуется верификация карты. Способ первый. Загрузите фото лицевой стороны карты на фоне подписи «Покупка криптовалюты». На обменном сервисе xhub.io по сделке за номером таким-то. И загрузить эту фотографию в чат по сделке. И вот как это выглядит. Либо второй способ загрузить фото лицевой стороны карты на фоне сделки в чат сделки. В чат сделки это опять же сюда. Можно закрыть данные карты кроме последних четырех цифр номера карты. После того как мы прикрепим фотографию и отправим в чате по этой сделке, оператор выдаст нам. Номер карты для оплаты. После того, как деньги поступят на счет сервиса, мы получим биткоин на наш кошелек, который указали ранее. Вот вся информация по сделке. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше будет интересно.